Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в море ворог. В данной серии я постараюсь ответить на такой простой вопрос. Как же стать эмиссаром? какой-нибудь компании. На самом деле, ребятки, это вроде бы как просто, да, сделать. Но новичку довольно-таки сложно понять, этот сам процесс, куда нужно идти, кому обратиться и так далее. Ну, во-первых, чтобы стать эмиссаром какой-нибудь компании, нам нужно а, выполнять, конечно же, задания для той или иной компании. Пускай это будут либо златодержцы, да, например, вот как эти вот парни. Или же это Орден Душ, да, вот в таких они обычно комнатках находятся, если вдруг новички еще не в курсе, да. Да, вот так вот они выглядят. Будь это представители торговой компании, и вы, например, захотели стать эмиссар, эмиссаром именно торговой компании, также можно выступить эмиссаром в поисках сокровища Афины. Это делается именно вот за этим столом. Ну или вдруг вы захотели стать эмиссаром в костях мертвеца, то вам нужно подойти вот к этому столику, вот с этим вот веселым скиллетончиком а в клеточке. Здесь также вы можете стать эмиссаром, но для этого нужно выполнить некоторые определенные условия, друзья. Да-да-да. Без определенных условий эмиссаром стать не получится. А какие условия нужно соблюсти, я вам сейчас, конечно же, расскажу. Ну, а ты, зритель, поставь лайкосик, конечно же, за такую годноту. Братишка Скрэч специально для тебя старается, дорогой мой зритель, чтобы тебе было проще и комфортнее играть. Итак, например, захотели вы стать эмиссаром компании значит, златодержцев, подходите к одному из представителей, просто-напросто с ним общайтесь, пускай это, например, будет Гарри э, Все кстати представители есть практически на каждом острове Форд -посте. да да да, именно у любого представителя вы сможете стать эмиссаром, давайте посмотрим его предложение и давайте посмотрим, у каждой ребятки фракции или компании как вы хотите так и называйте есть определенные ранги и по достижению 15 ранга вот в этой вот панельке покупок вам будет дана возможность приобрести флаг той или иной фракции в которой вы хотите стать эмиссаром, ну у меня здесь все куплено, давайте попробуем перейдем а, к другой фракции, чтобы эту функцию а, активировать. В торговом союзе у меня пока что а, нет 15 а, ранга. Сейчас попробуем, купим. Вот, ребятки, здесь он заблокирован сейчас, потому что у меня в торговом союзе пока что нет 15 ранга. И после того, как мы открываем вот эти вот достижения, покупая их за деньги, да, то есть звание. Вот я сейчас торговец-мореход, а, но торговца-курсанта я купить не могу. Как только у нас будет 15-й ранг в этой компании... У нас откроется вот этот вот флаг эмиссара Торгового союза, например, аналогично Друзья, в остальных а, Фракциях, мы его покупаем Но покупки Недостаточно, дорогой мой друг После покупки, конечно же, у тебя будет Возможность стать эмиссаром Но возникает второй вопрос, все-таки Как мне стать эмиссаром После того, когда я купил а, Флаг, очень, ребятки, открытый вопрос Для новичков, я сам, если честно Когда только купил этот флаг Ни хрена не мог допереть, как же все-таки стать эмиссаром. Я, ребятки, пробовал, заходил на свой корабль, искал, где то можно установить это звание, флаг или прочую лабуду повешать на свой корабль, чтобы меня а, принимала как та или иная компания за эмиссара. Не тут-то было, друзья, не тут-то а, было. Обращайте внимание вот на эти вот а, столы, которые находятся возле каждой а, фракции. Именно после того, когда у вас будет флаг эмиссара, вы сможете стать эмиссаром в той или иной а, компании. Например, вот нап мы подходим к фракции ордена душ да да да давайте сюда сейчас подойдем да вот у нас фракция ордена душ и вот к этому столику подходим мы для того чтобы нас определили эмиссаром этой самой фракции мы просто-напросто должны проголосовать за право стать эмиссаром после чего мы сразу же перемещаемся вот на этот вот столик и наше маленькое судно числится в этой а, фракции кстати вот это вот маленькое судно да вот тут вот, видите оно обозначается это наш корабль а также если вдруг кто-то еще Зайдет на этот сервер и захочет стать эмиссаром ордена душ Он также здесь встанет рядом с вашим корабликом И это означает, что вы можете эти кораблики все видеть И анализировать ситуацию И смотреть, сколько кораблей у нас находится сейчас в данный момент В той или иной фракции на данном серваке Вот такая вот, ребятки, у нас система Ну и после того, как вы включили себе эмиссара На ваш корабль сразу же повешают соответствующие флаги это вот здесь вот на корме у нас как видите флаг висит а, ордена а, душ И вот там вот наверху у вас на мачте тоже имеется флаг ордена а, душ Только эти два флага символизируют, что вы выступаете эмиссаром в той или иной а, фракции Ну что ж зрители, я надеюсь я до тебя донес информацию Вопросов у тебя в этом плане не осталось Как же стать эмиссаром в Sea of Thieves? Пиши пожалуйста, какую тему ты бы хотел раскрыть в данной игрушечке И братишка Скретч с удовольствием для тебя запилит следующий гайд